Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала, с вами заново я, Серег Кролик Ну вот мы находимся в городе Минске, буквально рядышком около, около ЖД вокзала, буквально 10 метров Приехали мы в гости к этому вот замечательному человеку, который, между прочим, предоставляет мне практически безвозмездно Цену сразу говорить я не буду, потому что это все индивидуально, вы же извините Мы с ним общаемся очень давно, и он, как мне бедному предупреждает предоставляет замечательных кроликов В прошлый раз был строкач сейчас что это у нас за кролик значит папа тоже строкач мама белый велика какой возраст у кролика возраст значит было 13 марта два месяца отлично а вес если можно не секрет вес ну наверное вешал два ну, 200 по-моему, даже больше. На И... последней фотографии, я, я не помню, что даже. скидывал, больше двух килограмм был да, в вес. Да, я точно не помню. То есть 13 числа следующего месяца ему будет три месяца, понимаешь? Совершенно верно. Отлично. Так, если кто-то к вам обратится по поводу помеси или по поводу строкачей... Э Строкач, Белый Великан, будет летом. Звоните. Яволь. 029-37-2098, Андрей. Яволь. И к Сергею А по отчеству? Андреевича все поэтому если кто из города минске или вблизи захотелось я купить более-менее отличного кролика в виде того что месяц жизни кла килограмма то и больше соответственно звоните пишите там реклама простора не будем ли соседей по этому поводу общаемся мы уже очень давно с таким человеком потому что ну, с плохими же не будешь вести никаких дел пожелаем чтобы мы сюда еще приезжали а также чтоб он к нам приехал Жаль. а то я езжу в Минск, блин за 200 километров а он ко мне не едет все друзья вот таким маленьким небольшой будет обзор эм... все денежку сейчас мы отдадим и полетим на жидовок вокзал. все всем в благ друзья счастья здоровья благополучия мирного неба над головой